Ребята, всем привет, с вами Роман Шкутер, компания First Life, и сегодня специально для компании Markets проводим очередной обзорчик рынка криптовалют, посмотрим что у нас по уровням, что отработало и куда может пойти вообще рынок в ближайшее время. Значит по битку, ребят, э, зашли мы выше 29 тысяч, это была первая такая зона сопротивления, очень долго стояли снизу потом. С выходом наверх и почти с ретестом сверху это очень хорошо что такое сделали и резкий выкуп видим что идет с 29 тысяч думаю что ближайший месяц-два покажет цена 36-38 тысяч возможно 40 это такое локальная цель но в ближайшее время может быть такое что пойдет альт-сезон. есть вероятность этого и биток у нас может вот стоять вот в этом диапазоне какое-то время да с какими-то там небольшими коррекциями на месте а альта будет и мы уже видим моменты с альтой, то есть есть уже некие предпосылки к тому, что может пойти, но пока еще не было окончательного выхода по альт-сезону. Значит, что дальше происходит? То есть биток у нас 29 и 32, вот эти основные два уровня. По Аде, ребят, мы вышли выше 43, в целом есть неплохая точка, можно рассмотреть для точки входа. Одинственный момент, что уже цена прошла с 30 центов на там, 45, 50 процентов прошли наверх, вот это единственный нюанс. Потому что обычно такое могут очень легко задавить вниз-обратно. Хотя если мы нарисуем линию тренда, то у нас такой сформировался здесь локальный неплохой тренд, локальный, пока обращаю ваше внимание, то что локально, глобально пока у нас все-таки нисходящая тенденция, можно даже посмотреть вот на недельке. Да, есть какая-то предпосылка для того, что цена может развернуться, но не факт, что он сейчас не пойдет и опять не завалится. Потому что видите, у нас нисходящий пока тренд есть. То есть нет такого вот на тренда с перехаями там предыдущих максимумов. Ну вот это что-то происходит, но это больше боковое нисходящее такое движение. Хотя локально мы уже начинаем какой-то рост, то есть выше 40, вот 2,4 можно рассмотреть. Конечно, обязательно здесь стопы использовать, потому что могут очень легко продавить и сходить на 38 с обратным выкупом или не с обратным. То есть никто не знает, ребят, куда пойдет цена. Цели у нас 52, 58. Ну и такая большая глобальная такая цель, куда может сходить это 68 центов имеется в виду, не долларов, пока что. Значит по BNB. BNB уже что сформировал, такую какую-то определенную силу. Уже начинается, вот пробили, видите, мы уровень 335. Вот сопротивление, то есть мощнейшее просто было сопротивление. Здесь была попытка закрепиться обратно. И сейчас, смотрите, пробили. И вот ретестит. Вот это очень неплохо, ребятки. Можно тоже рассмотреть 335. Но желательно еще немножечко я бы подождал здесь. То есть пока точка такая себе. То есть реально, если взять даже там 4 часовик, допустим, то надо, чтобы тут еще постояло, ну хотя бы там день-два, например, ну хотя бы там свечей 5-6, да, чтобы постояло на этом уровне, тогда что-то можно рассматривать. Есть шансы на рост в зону 450. Вот это тоже такая цель будет более глобальная. А ну посмотрим-ка нефть, да, нужно не смотрел, кстати, нефтянку. Был гейп. а, ну в принципе она вот здесь вот сейчас консолидируется, 86-89, там 89. вот два таких тут зоны, вот который есть, и вот это вот тоже уровень 98, ну пока нефть скорее всего может корректироваться, то есть вы выкупили и может быть тут такая голова-плечи, говорится, вот в этот уровень, может быть еще ретест там 77-76 и оттуда может пойти и наверх. Дальше dot дот у нас точка была неплохая вот от 5 и 8, но сейчас уже он начинает идти, можно где-то и тут рассмотреть, но я бы рассматривал бы выше 7,2. То есть вот эта вот зона, это будет более лучшая цена захода, потому что здесь сейчас заходить не очень э, смотрится, скажем так. То есть ну, это внутри диапазона, плюс есть уровень сверху. Я брал бы уже выше 7,2. Ну или на откате где-то. Хотя и отсюда может пойти, ребят. То есть тут уже такой момент, он не ходил в целом и может сорваться. Э, EOS. EOS пока тоже. Вроде-то что-то консолидировалось, вроде закреплялся, опять начинает пилить. Ну, то есть, тут лучше что-то подождать, чтобы он еще постоял какое-то время. И потом можно заходить. Хотя, возможно, он сейчас и откат даст где-то сюда, и отсюда что-то будет. Там 1.1, 1.05, плюс-минус. То есть, пока здесь понаблюдать. Эфир. Эфир очень круто смотрится, ребят. Выше 20... Ну, 2030. 20... 20... 20.30, имеется в виду. 2030, вот, точка, зеркальный уровень. Очень классно стоит сейчас в целом и есть шансы на рост, но тоже если посмотреть вот отсюда сюда, то это прошли порядка 700 долларов, вот 50 процентов ребят прошли, Тут уже так таких точках оно классно смотрится, но могут и задавить, потому что ну, много прошли и все начинают там покупать, уже тут же никто не покупал, все боялись, поэтому может могут резко дать вниз, а потом с резким выкупом обратно, то есть тут тоже нужно это рассчитать, поэтому в таких точек лучше ставить с тобой. Ну или если брать там, например, без топов, то лучше брать часть, если провалят, то еще добраться. Если не провалили значит у вас есть часть, то, что вы взяли, и вы можете посидеть. То есть это вот тоже такая стратегия, которая можно можно ее использовать при, при локальном росте рынка. Имеется в виду. Когда рынок там стоит в ренч или падает, лучше такого не делать, потому что могут очень долго возить. Можно в минусе сидеть там полгода. По лайткоину, пока вот подошли к уровню там 100, 103 там плюс, плюс 103-104, вот эта вот зона, и уже много прошли, уже здесь, скорее всего, сейчас будет пробовать пробивать, и цели у нас роста находится где-то в зоне 125, возможно, даже 180, где-то вот сюда, у него халвинг будет летом, в августе, но обычно у нас до халвинга где-то 2 месяца, 2-2,5. То есть где-то в июне, я думаю, что мы можем увидеть эти, вот эти локальные хаи по лайткоин. Ну смотрится он очень неплохо. Смотрите, продавили. То есть сильнее рынка. Очень классно. Все, видите, все э, продажи очень быстро выкупаются. То есть любая продажа, сразу выкуп. Смотрите, продажа, выкуп, Про, продажа вот здесь это вот, выкуп, продали, выкупают. То есть очень сильно смотрится. Видно, что здесь локально тренд также восходящий. Ну вот 100, там 2. Если вот будет закрепление выше 102, то можно рассмотреть. Хотя прошли много. Нужно уже внимательно. Давайте S&P посмотрим, S&P 500. У нас здесь пытается выйти выше 4200. Он уже попытка. Ну, был, конечно, какая-то фаза такого локального роста. Могут и отсюда и откатиться. Могут отсюда и откатиться, потому что уже выросли. Хотя тут попытка постоять была, да, такая, набрать позицию. Но вот этот уровень, если будет пробиваться, то идем туда на 4300-4600. А там дальше и уже исторический хай 4800. Ну, смотрится реально классно. Вот пока что смотрится классно, такой набор здесь был большой позиции, можно вот недельку посмотреть, видите, вот наборчик тут такой идет, уже достаточно большой, мы уже в этом диапазоне стоим с мая месяца, как в крипте, да, э -э, с мая месяца в этом диапазоне, да, и вот сейчас может быть какой-то выход и движение дальше. Я думаю, что все-таки СНП-шка пойдет наверх. Э -э, Solana, Solana, 26 и 4. вот уровень хороший кстати подошли видите опять не пробивают если будет пробой идем 37 там 37 48 вот это вот диапазон такой локальной цели Ну, я видел многие пишут там типа там 80 100 долларов но я думаю, пока рановато то есть пусть он хотя бы там хотя на, до 50 хотя бы дойдет то а там уже будем смотреть тут реально сильные уровни есть но ну, учитывая эту формацию Такого выкупа, видите, потом удержание уровня. Может быть сейчас немножко здесь еще последний наберет силу. И потом будет пробой. Потому что уровень 1, 2, 3. На четвертый раз могут пробить, конечно. То есть есть шансы на пробой. Что-то как похоже по битку начинает рисовать. Когда он там был ниже 29. Может быть сейчас еще постоит каких-то пару дней. И будет пробой 26.4. И дальше рост на 37.5. Если не завалит. То есть смотреть, я бы смотрел уже выше 26.4. TRX. Также, смотрите, но он стрёмный. Посмотрите, постоянно какие-то новости, там Джастин Санна там подают в, в секс что-то его там дергают и так далее. Поэтому там с хобби какие-то проблемы были тоже. И начинается, вот видите, сразу троночная давить, но ну, выкупают. Любое падение выкупает, но тут может очень очень долго это все двигаться. Видите, такая колбаса. То есть это пила, то есть я называю. Смотрите, вверх-вниз, вверх-вниз, вверх-вниз, то есть, и, но меньше, понятно, такое есть, другой. Ну, в любой момент могут продавить. То есть тут уровень хороший, на самом-то деле, вот этот 0.064. Вот этот зеркальный, но тут стоп сюда это очень большой, это порядка 7 или процентов. то есть нет такого потенциала, так он так не хочет такие стопы ставить. То есть стоп надо ставить сюда, но могут вынести в любой момент. Потом монета такая себе, но уровень 0.64.4, 0.064.4, вот. Значит, по Люмону, вот это, кстати, хорошо, вот, вот начинается опять откат 0.1, если тут еще смогут подержать его, устоит эта зона, то есть шансы на рост на зоне 0.13, то есть вот можно рассматривать со стопом ниже уровня, очень неплохо стоит. Ripple никак не может от Triple там, пройти 55, вот эта вот зона, тут есть 55 уровень, да, и значит, если пробудет выход, будет выход, видите, очень долго, мы уже здесь тоже с мая месяца зашли в эту зону, и никак не может выйти. Хотя накопление очень крутое по Ripple. У меня глобальные цели, ребята, я уже говорил, где-то 7-10 долларов. Это глобальная цель. глобальная, э -э В диапазоне там может 2 лет, плюс-минус. И посмотрим, что будет дальше. Ну, Ripple очень хорошо здесь набирали. Потом опять задавили в эту же зону. Видите, опять набор выше. То есть, вот один набор был огромнейший просто. Тут сколько там года два. Наверное набирали, да, и вот здесь еще почти там год, смотрите, с, тоже с мая месяца. Ну то есть уже вот там через две недели будет год, как вот это вот набор, это очень классно. Хотя не факт, что он сразу так выйдет, может быть какой-то выход, потом еще откат там, на полгода и потом только рост. То есть если такая локальная цель, то это где-то, думаю, зона, ну если будет выход, то 1.6-2 доллара. Вот это вот будет такая локальная цель с выходом наверх. Потом, возможно, какой-то откат и потом еще обратно. Но это я так думаю, ребят, может и не пойдет. Но я сижу уже очень долго здесь, мы еще брали и тут, и вот здесь, ребят, уже там года 4, наверное, сидим, если не больше в позиции, ну, глобально. Поэтому я уже, если в 4 сижу, нужно уже взять. У меня средняя цена там где-то в районе 36 центов. И я думаю, хотя бы надо, ну, хотя бы 20 иксов взять. Ну, что, 5 лет сидеть, чтобы взять там 100% или что. То есть можно было в другие монеты позаходить, то есть тут уже нужно высидеть до конца, потом буду сидеть до упора. Не такая большая прям позиция там есть несколько там тысяч монет, да, и думаю, что потом будем смотреть по выходам, ну увидим, как говорится, но пока что сейчас вот локально надо смотреть выше 55 закрепления, если будет, можно рассматривать. Вы рассвете, ну такой дерганный инструмент. На самом деле, пока вот эти будут секом разборки, то он постоянно будет дергаться. И, значит, Тезас. Тезос тоже очень круто здесь, ребята, стоял. Хотя он пока нету такой ликвидности, ну, нету такой волатильности. То есть он вот здесь вот сходил, потом обратно, и вот тут какие-то постоянно такие пила такая туда-сюда, и что-то он ходит, но тяжело ему. Поэтому Тезас можно рассмотреть вот от 1.05. Локальная цель 1.46. Более такая глобальная 1.9, там 2 доллара. Вот это вот будет такие цели по данному инструменту вот так ребятка в двух словах у кого есть вопросы задавайте в ниже видео кто хочет открыть счет компания markets видите у нас 577 инструментов здесь разных и фьючерсы и акции и крипта все в одном терминале поэтому надежно прикольно ребят, кто конечно хочет можете открывать счета получать бонусы по ссылке ниже и значит вот такой у нас сегодня обзорчик получился коротенький да, и всем отличного дня, хорошего настроения, увидимся в на следующей неделе, всем пока.